Квартира в Сочи с видом на море, в аренду с правом выкупа. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске «Квартира в Сочи с видом на море» Вот в этом жилом комплексе «Искра» многие из вас видели данную квартиру в моем видеообзоре. Сейчас она сдается в аренду с правом выкупа. Для тех, кто не знает, жилой комплекс «Искра» находится в микрорайоне Приморья на своей закрытой территории. Есть двухуровневая парковка, несколько магазинов. Ссылка на полный обзор выскочит в самом конце данного видео. Квартира в аренду с правом выкупа оформляется в Росреестр. Идеально подходит для тех, кому не дают ипотеку или попросту не хватает на первоначальный взнос. Или, быть может, вам дают большую премию один раз в год в конце года. Так вот, данную квартиру можно приобрести с первоначальным взносом в 1 миллион, а далее, как вам будет удобно. То есть можно делать ежемесячные платежи, либо раз в год по 3 миллиона 600 тысяч на 10 лет, либо по 300 000. Тысяч каждый месяц на 10 лет. Для тех, кто не успел посчитать, квартира в аренду с правом выкупа через 10 лет обходится в 37 миллионов рублей. Слушай, это не так дорого с учетом инфляции и цен в соседних домах. На самом деле с учетом инфляции и цен на квартиры в соседних домах получается не так и много. Если поделить 37 миллионов на 65 метров, это получается 569 тысяч за квадратный метр. В соседнем апартаментном комплексе Моравия, где нет прописки, кстати, жилой комплекс «Искорская» с пропиской, Высокие этажи стоят без ремонта 420 тысяч за квадрат. Без ремонта? Без ремонта. Здесь вы сразу заезжаете, причем с минимальными а, затратами, да, всего 1 миллион нужно вынести. А потом можете раз в год платить по 3 миллиона 600 тысяч, ну я уже начинаю повторяться, либо ежемесячно по 300 тысяч в месяц. В общем, решать вам, выгодно это или не выгодно. Ну у нас на сегодня все. Поддержите данное видео лайком, напишите в комментариях свое мнение. До новых видео. Пока.